אז כמו שאמרנו זה במת זה יום מיוחד יום חשוף. Как я уже сказала, это особенный и очень важный день. Яир רגע בוא תavo ליפניא, ליפניא שחת אTELח לakah הת Torah. אז זין Яирו יאgeber איו. Яир stał сегодня мужчиной. Вот амот липнья. אז זין כהה לגישת ל Torah לכרמי Torah לפורשתו Torah. אז מamas, אז אז הכל כולו אחי это самый важный момент подойти первый раз к Торе и прочитать из нее. Что не читал, это не то, чтобы он не читал до этого. Конечно, он читал, и мы также слышали его. Но сейчас перед всеми это очень особенный волнующий момент. Адонай, donaj В και маha умшалтеха, хуte mal хукол la Уŝбе а лох, Леоolaham вает, Ана ме. אדוני מהלך, אדוני מלוך לעולם ועת אדוני עוז לעמו איתן, אדוני ברך את עמו בשלום והיווינסו ארון ויומר מושה כומה אדוני ויפוצו אייבך וינוסו מסניך מפניך כי מציון תצא את Кимикцион тецетора удвара донай миру шалайим Тора, Тора, Барух Шенатан. Тора, Тора, ЛЕАМО Мо Израиль, Мигдух Шато. Шма Израиль, Адона. I don't Baruch, Shem, Kevot, Malchuto, Le'olam, Yeshu. до того как Яир начнет читать. Я хочу сказать, что в нашем современном веке этой традиции есть только где-то 400-500 лет. Но с другой стороны, его его брат, в в мы видим, что примерно в возрасте 12-13 лет Иешуа со своим uh, папой и мамой uh, поднялись в Иерусалим. И если мы Посмотрим как на эту вещь, как на что-то особенное в Новом Завете. И Новый Завет э, уделяет внимание этому моменту. Мы увидим, что с Иешуа произошло там кое-что. Во-первых, Он впервые явил свою мудрость перед мудрейшими из людей там. Потом произошло недопонимание, когда его родители, думая, что он с ними ушли, а он остался. Вы помните эту историю? Но когда они вернулись, чтобы забрать его домой, Баба. И потом, когда вернулся, написано, что он был в послушании у своей матери и отца, то есть он был хорошим домашним мальчиком. Я думаю, что это про нашего Яира тоже. Мы сейчас произнесем несколько благословений. Я знаю, что не все привыкли, но во время благословения мы стоим, поэтому прошу вас выказать уважение и встать всех. ברוך אתה אדוני מבורך לעולם באיד. ברוך אתה אדוני מבורך לעולם באיד. ברוך אתה אדוני אשר נתנה לנו. אלוהים נמצא בעולם אשר נתנה לנו תורה תמיד וחיי העולם נתב בתוכינו. ברוך אתה אדוני נתנה תורה. Amen. As kodem kol אנחנו שומרים אלוהים תמיד. Во первых мы слышим Бог истинный. И он дал нам свою тору. И это факт, извиняюсь для тех, кто не верит в это. Это очень важно для нас. Я буду читать из бытия 28 главы. Недельная глава Вейце, 10 стих. И до того, как он начнет, те, которые забыли, традиция недельного чтения ввелась в израильскую традицию где-то за 300 лет до рождения Иешуа. И тот, кто ввел эту традицию, был священник Эзра. И благодаря этой традиции народ израильский сохранил свою сущность и uh, следовал Божьему Слову. И также Иешуа был uh, послушен этой традиции. Те, кто не, не помнят, äh, после своего искушения в пустыне, äh, когда он победил дьявола, он äh, зашел в синагогу и читал на... из недельного чтения. Okay. ויהיה לך רענה ויהיה פגע במקום ויהיה לאן שם קבעה השמש ויהיה קח מאבניה המקום ויהיה סיים מרשותיו ואישךיו במקום ההוא ויהיה חלום והנה סולם מוצאה וארצה וראשו מגיעה השמימה והנה מלאכי אלוהים עולים ועודים בו והנה אדוני ניצב אליו ויומר אני אדוני אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק הארץ אשר אתה שוכב עליה לך את נהנה ולזרעיך והיה זר איך כאפ הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה ונברחו ונברחו וכה כל משפחות האדמה ובזרעיך והנה אנוכי אימך ושמרתיך בכל אשר תלך ועשיבתך אל, אל, אל, אל האדמה הזאת כי לא עזבך עד אשר עשיתי את אשר דיברתי לך ויקץ יעקוב משנתו ויומר אכן יש אדוני במקום הזה ואנחנו לא ידעתי ואירה ויומר מה, מה נורא המקום הזה אין זה כי עם בית אלוהים וזה שש המים וישכם יעקב בבוקר ויקח ויקח את האבן אשר שם מרשותיו וישם אותם מצבה ויצוק שמן על ראשה ויקרא את שם המקום ההוא, בית אל ועולם לוז שמאיר לרשונה <אז> ברוך אתה, אדוני, אלון ומלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיה העולם נתן בתוכנו и в я прочитаю эти стихи на русском как, как мы уже сказали это бытие 28 глава с 10 стиха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 И встал Яков Рана, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и воздал Елей наверх его. И нарек имя месту тому, Бейт-Эль. А прежнее имя того города было Луз. Шабхат, Всем шаббат uh, До того, как я начну толкование этой главы, я хочу uh, пару слов сказать о себе. И и обычно со мной такое происходит, когда в школе есть экзамен или контрольная работа, и тогда я уделяю много времени для того, чтобы к этому подготовиться. Но и может быть из-за паники, волнения или из-за того, что я не уверен в себе и даже недостаточно доверяю Богу, на меня наступает э, такое затмение. Вдруг я забываю все, что учил. Я знаю, что я учился, я знаю, что даже uh, сделал такой мини-тест, uh, экзамен с мамой или с папой. Но вдруг я оказываюсь в классе и тут же я все забываю. А и когда в эти моменты паники и затмения, я говорю себе, ну я же все это знаю, я учил, но все равно это не помогает, и я не помню ничего. Возможно, с вами такое происходило тоже. А сейчас мы перейдем к недельной главе. Вышел Иаков из Бершевы и пошел в Харан. זה אומרת שיאков יותם מברשева חרANA. זה קיומן שאני עכשיו יגיד לכם דוגמה: קילו בן אדם רגיל, אולך ל自身 מברשева לחרANA, קילו לא קרא כלום. Вот например Яков. Мы здесь видим, что он вышел из Бершевы, пошел в Харан. Но давайте забудем про Якова. Представьте себе обычный человек выходит из Бершевы и идет в Харан, как будто ничего не произошло. ו米尔ח לבירשת עשרים וארבעה פסוק ארבעים כתוב если мы прочитаем бытие седьмую главу 43. 43 стих то там написано ота, бни, шма, кули, там написано ты сын мой послушай моего голоса встань и выйди из земли э, и убегай в Харан Ливрух, בפаника, ובלחץ, ובפחד, а, Ривка ему говорит, убегай сын мой, беги из этого города. Что значит убегать? Убегать это, убегать в панике. И, естественно, была там паника, потому что его брат был э, полон э, зла, хотел убить его. Но здесь мы видим, что Яков не убегает, а что он вышел. Что-то здесь äh, мне не связано одно с другим. לכית, אני בפאניקה, אני и это то, что произошло со мной. Когда я в классе и, и закончил экзамен, я просто убегаю в панике и я в страхе. לצאת, Но не нужно бежать, нужно спокойно выйти, так как это сделал Яков. Ледать, миттану, и, и здесь мы очень хорошо видим, несмотря на то, что нам говорят окружающие люди, убегай, но мы должны уповать на Бога, знать, что Бог с нами и что все будет в порядке. Okay, это первый урок, который я вынес для себя. Сейчас перейдем ко второму. И второй урок, он более глобальный. Яков и ארца, Когда Яков заснул, он увидел сон. Он увидел, что поднимается лестница до небес, и ангелы Божьи спускаются и поднимаются по этой лестнице. שיורדים, עליו, הקודמים, על Яков Те ангелы, которые спускаются, это ангелы, которые будут охранять иакова а те ангелы которые поднимаются по лестнице это те ангелы которые охраняли его во всем его пути с хананской земли но у ангелов которые поднимались по лестнице не было достаточно власти оставить эту землю и я верю, что неважно, в какой части Земли мы находимся, если мы идем с Богом, то Бог посылает свою защиту и свою помощь. Но нам нужно иметь для Него открытые уши и всегда быть водимыми Святым Духом. Я хочу сказать, пожелать себе и всем вам, чтобы мы были с открытыми сердцами и с открытыми ушами для Господа Бога, и знать, что мы можем Ему доверять, и что Бог всегда спасает и сохраняет нас. И до того, как я закончу свое толкование, я хочу помолиться. Отец наш... Я благодарю тебя за ту смелость, которую ты дал мне, за то, что ты хранишь всех нас и посылаешь нам помощь. И помоги нам всегда уповать на тебя, знать, что ты с нами и что все будет в порядке. Сохрани нас, Отец наш. Во имя Господа Ишуа. Аминь. молодец яир это... это было глубокое и очень важное толкование молодец ты сделал это лучше чем даже многие взрослые это делают Как маргиш как Затмение сегодня не наступило, слава богу. Давайте похлопаем Яиру. И мы хотим сейчас благословить Яиру и всю семью Мазин. Их выходите все, пожалуйста. Михайло, это Мазин Большая семья. Рами. Во-первых, я хочу сказать Яиру. У Яира очень большой потенциал. Он также очень активный мальчик. Я от كل, от كل לך, האנергия, יודע, и я хочу пожелать тебе, чтобы всю твою силу и энергию ты умел направлять в правильное русло. И чтобы ты, находясь в любом месте, видел Господа перед собой. И тогда ты будешь знать, что вот это мое направление, туда я должен стремиться, по этому пути я должен идти. שני, שבלев, اليوم, И, со... И также, как ты говорил сегодня сам, чтобы в своем сердце ты умел уповать на него. Не важно, что происходит вокруг. משנה, Не важно, сколько, какие бури есть вокруг. משנה, Не важно, что говорят люди, которые вокруг тебя. Всегда смотри вперед в сторону Бога. И посмотри туда сейчас. Видишь, что там написано? На Арона Кодыш написано, «Знай, перед кем ты стоишь». Пусть эти слова будут написаны у тебя в сердце. Во имя Ишуа. Аминь. Спасибо, Яир. Вообще классная, честно говоря, была комментарий. Вот это уже начало того, что ты начинаешь делать в движениях с Богом. Ну что я хочу сказать? Я спросил у Нины. Когда у тебя день рождения точное, לך, שאלתי, שלך, мотай, а тарих שלך, мотай, а и загляну в календарь еврейский, еврей, это день 30 ава. وזה, э, 30 ав. И это, по идее, недельная глаша в Тим. И я смотрю, почему такое совпадение произошло и там, и тут ты подошел к тому времени, когда тебе нужно было выйти и провести бар Митцву в Айце. И я кое-что обратил на что внимание. О том, как раз, о том, что Дима сегодня сказал, что у тебя необычный потенциал. Думает, Дима сказал, у тебя есть потенциал И в тебе есть дар лидерства. Uh, у тебя есть способности не просто быть лидером. Есть и быть в команде. И это сегодня явно было сделано здесь на сцене. Когда ты вел одну группу к Аита поклонению, а второй группе ты сел за другой инструмент. Манхиг, и уже ахат, ашния, и это Дар. Взе, а, И если ты будешь на самом деле послушным отцу, матери, вы имататьи Я вижу, что Бог тебе еще более высоки поднимет. Лемаше има вы или уже поставил и лидером. И в то же время быть в команде, быть слугуем. И это о том, о чем говорил Иисус, кто из вас будет первым, да будет слугуем. И сегодня в яйце ты вышел. Ты вышел из того возраста, где ты был безответственен. <in> а И у тебя ответственность ответственность быть самостоятельным. В то же время оставаться послушным родителям. И быть послушным особенно отцу. Потому что помазание уже на тебе. Не стесняйся своего роста. Я тебе серьезно говорю, не стесняйся. Потому что Бог, Богу ты нужен таким сегодня. Я тебе уже говорил, что до 14 лет, Яир. Я был тоже маленьким, у меня была кличка «Малыш». <неприот moly's> вдруг, я вымахал. ת่านי פניך. damash какой ты перед Богом, какой твое сердце. a masha хиха шув велийми стакел але левфир. дорогой небесный отец я благодарю тебя за яира. або они модели хали яир. я благодарю тебя за то за ту энергию которая ты даешь энергию я не сомневаюсь вот ты поставишь его лидером. венис и я верю, что Господь, ты его сердце приготовил для того, чтобы быть послушным тебе, родителям. И не только вести своих, свою команду какую-то. Но и быть с ними вместе как одно. Я прошу Господь, чтобы ты... Благословил его в этом движении. И в этом помазании. Но Ну вот я также поздравляю Леона, что у него появился еще один мужчина. Так со трое мужиков в доме. ‫אוהבים את האח שלי. ‫מתיאלוב עם יאיר. ‫אנחנו רוצים לתת מתנה и от нашей группы учителей и детей, с которыми ты был в группе, и мы хотим поздравить тебя и подарить тебе этот подарок. Мне уже тебя не хватает на этих уроках. Но и помню, что я это говорил. Даже когда ты перейдешь в другую взрослую группу, приходи навестить нас. کی, יודע, יודע, יודע, יודע, שלך, Мы все знаем, באמת. что когда ты там, ты, ты, ты, тебя чувствуется, Và что и ты там. נמצא, и где бы ты ни был, у тебя есть вот это вот присутствие во первых меня опередили все что тебе сказали я хотел тоже сказать я не думал что мой папа скажет это ты большой человек твое присутствие чувствуется то что я хотел тебе сказать что все, что ты сказал so, в этом толковании so, so, недельной главы, это очень важно. Me, и то, что so, so ты пожелал нам, я желаю, чтобы с тобой происходило всю твою жизнь. Я знаю, что не просто так твои родители назвали тебя Яир. Ты приносишь свет. Одна из важнейших еврейских благословений это что Господь воссветит Своим светлым лицом над нами. И мы просто желаем, чтобы всю жизнь Господь освещал Тебя Своим светлым лицом. А ты в свою очередь, чтобы освещал всех, которые находятся вокруг, как твои имя через твои слова, через твою веру, через твое поведение, через твою музыку и твои отношения с людьми, Бог тебе дал очень много талантов и помазаний что И сейчас, может быть, ты даже запутался, потому что во всем, что ты делаешь, у тебя получается. гамма музыка, Во всем, что ты делаешь, ты просто молодец. И мамаши для и то, что тебе осталось, это успокоиться, с этим переспать и решить, что ты делаешь. Потому что все, что делаешь, у тебя получится отлично. И чтобы то, что ты выбрал, это соответствовало Божьему желанию в твоей жизни. Потому что Бог всех избрал для своего дела. И я уверен, что твое дело в этом мире — это просто давать также свет этому миру. Потому что твои родители так тебя назвали. И твое поведение такое. Ты тот, который освещает. Мы тебя любим, Яир. כדיים ובריחות חבאייר את החיים של חבקול דבר. пусть Бог благословит тебя ואשветי צויהו жизнь. וכמו שאורים מאיירות חאגם, שגמ אתה כל הזמן תחשוב, מה אני אעשה בשביל להירו там גם? אוהבים ומחמוני יאיר, מתגאקים אלך, וביבקשה, באיזרת השיב שנחזור לפול השורים, תחזור אלינו, ותעשה לנו אהל, כי זה מה שACHI טוב יותר לך. באמת. Это да, После Макса нечего добавить. Я хочу помолиться за эту семью, за единство в этой семье же Дима no То, что uh, уже Дима сказал, после Макса сложно говорить, но uh, я хочу сказать тебе то, что я чувствую. Кодем молодец, во-первых, твою подготовку к бар у тебя взяла всего лишь неделя. И сейчас ты уже uh, вырос, и ты начнешь учиться брать на себя ответственность и принимать решения. То, что я хочу тебе пожелать הקודש, я хочу пожелать со Священного Писания כך, в притчах написано так мишмар больше всего хранимого, храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Мы тебя любим. Я тоже должен сказать, это мой сын, во-первых, до 26 лет ты можешь прийти и попросить помощь. А когда будет 26, я ему скажу до 52. Но сейчас мы будем требовать от тебя больше. Я очень тебя люблю. Отец наш, <coughs> мы просим единство для этой прекрасной большой семьи Леона и Нины. ביניהם, כולם, ושיתוף, פעולה, чтобы между ними было понимание взаимодействие, и взаимодействие, и взаимная помощь. чтобы они принесли много плода для твоего царства. И Amen. Amen. Amém. Amém. Amém. Amém.